Безе, наверное, любит каждый сладкоежка, а цветной безе порадует не только своей нежностью, но и сногсшибательным видом. Особенно оно придется по вкусу детям, отлично подойдет для украшения тортов. Всем нравится экспериментировать на кухне? С таким ярким бизе, это более чем возможно. Разнообразие пищевых красителей позволит сделать бизе разного цвета. Что очень понравится маленьким любителям сладкого, очень легкий в приготовлении, этот рецепт станет одним из ваших любимых для украшения тортов и выпечки. Так что давайте побыстрее узнаем, как приготовить цветной обезей и порадовать своих близких. Список ингредиентов в конце видео 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты 2. Сахар высыпьте на противень и поставите в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 7 минут. 3. Отделите белки от желтков, взбейте белки до получения крепкой пены. 4. Когда сахар будет готов, достаньте его из духовки, сразу переключите ее на 100 градусов, сахар очень горячий и по краям может начать плавиться. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. Осторожно по одной ложке добавьте сахар к взбивающимся белкам, взбивайте до тех пор, пока сахар полностью не растворится, это можно проверить пальцами. 6. Подготовьте кондитерский мешок, с помощью кисточки нарисуйте на нем полоски красителем. 7. Поместите в мешок готовую белковую массу. 8. Отсаживайте на застеленной бумагой противень безе диаметром 3 см. 9. Выпекайте бизе при температуре 100 градусов 45 минут. Затем выключите духовку и оставьте их там остывать. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. А теперь ингредиенты. Белок, 2 штуки. Сахар, 120 грамм. Пищевой краситель. 4 миллилитров количество порций 6 спасибо за просмотр напишите что вы думаете или просто лайкните заходите снова